Здравствуйте, друзья! В этих нескольких фильмах мы расскажем, как сделать односолодовые виски на простом оборудовании, чтобы максимально приблизиться к классической шотландской технологии. Начнем с помола солода на солодовой мельнице. Для затора нам понадобится 7 килограммов базового солода и 1 килограмм специального копченого солода. До этого мы уже показывали, как делать американские кукурузные виски «Бурбон». Односолодовые виски от бурбона будет отличаться в основном при создании затора. В случае виски затор сделать гораздо проще. В этой серии подробно расскажем о заторе, брожении и отжиме затора от остатков солода. В следующей подробно расскажем про особенности двух перегонок. Фильтрованную воду нагреваем до 72 градусов по этому градусу. Бак сняли с плиты и перенесли на пенопласт. Теперь засыпаем сюда перемолки солнца. Сразу весь. Вот после засыпки и перемешивания температура стабилизировалась. 67 градусов. Уже видно, что жидкость стала отстаиваться и уровень упал. Тоже это заметно. То есть крахмал переходит в водорастворимый сахар. Четвертый раз сейчас перемешаем тщательно. Снова закроем шубой и оставим еще на 2 часа. Прошло 4 часа. Вот момент засыпи солода. Смотрим, что у нас тут есть. Вот. Солод осел. Вот мелкий, мелкая составляющая. Когда вот так вот оседает, это очень хороший признак того, что произошло сакривание. К этому объему добавляем 10 литров холодной фильтрованной воды. А теперь с помощью челлера охладим всю смесь до 28 градусов. Челлер из трубки 10 миллиметров медный. Общая длина 15 метров, собран без сварки. Мы используем дрожжи бекмая для выпечки и напитков причин несколько они хорошо сбраживают при такой концентрации сахара во-первых а во-вторых мы не думаем что у шотландских христиан были какие-то супер пуперные дрожжи дрожжи у них были обычных либо пекарных мы неоднократно убедились в качестве этих дрожжей поэтому их используем Надо перед употреблением в теплой воде. Прошел час после внесения дрожжей, посмотрим, что там есть. Вот оно, при по красной схеме образуется вот эта корка из солода, это нормальное явление. И Поэтому в первое время, в первые двое-трое суток нужно смело это все открывать. Перемешивать аккуратно. Сколько раз в день? Раза три в день. Достаточно. Во-первых, не давать корки этой высыхать сильно, чтобы сбраживание шло во всем объеме. А во-вторых, еще один момент. Нужно контролировать температуру, особенно в первые сутки. Дело в том, что эти солодовые браки бродят очень интенсивно, и возможен саморазогрев при таком перемешивании можно будет замереть температуру если температура будет повышаться выше 35 градусов то добавить лед а так будет очень хорошо замечательно Дело в том, что при брожении по белой схеме это не обязательно. Там врага жидкая, она сама себя перемешивает газом. А по красной схеме, во второй стадии брожения, зерно ложится на дно и уже брожения хорошего нет. И поэтому надо постоянно перемешивать. Не бойтесь этого делать. Потому что пока газ углекислый выходит, закисания не будет. А потом уже, когда он мало выходит, нужно наоборот добавлять некоторое количество кислорода, чтобы вторая стадия шла. Потому что там работают бактерии, которые нуждаются немного в кислороде. Вот сейчас прошло 9 суток. Посмотрим, что там есть. Брага добродела, очень хороший аромат, остатки солода осели, посмотрим что там внизу. Вот видно, слой дрожжей находится на поверхности осадка из остатков зерна. Попробуем перемешать, все активности никакой нет, газ не выделяется. Брага созрела. Будем отжимать и перегонять. У нас нет пароводяного котла. И поэтому, чтобы остатки зерна не пригорели в баке, надо произвести отжимание. Поэтому берем полиэтилен, застилаем, соответствующую одежду и отжимаем через пюлевую занавеску старую. В принципе, мы этот процесс показывали в фильме про можно там посмотреть процедура простая при отжиме получилось 36 литров жидкой части а теперь нужно промыть остатки солода. Спирта там осталось мало, но зато там остался дым и ароматика. Поэтому мы туда заливаем 12 литров теплой воды и проводы. Градусов 40. Тщательно перемешиваем все это по-быстрому второй раз отжимаем. Весь отжим сделан не более чем за 40 минут. Получилось 48 литров жидкой части, которую сейчас мы зальем в куб и будем делать первый перегон. И вот такой остаток солода, который можно использовать в хозяйстве. Можно животным отдать, потому что здесь спирта уже нет. Даже дымом не пахнет. Ну, мы животных не держим в своем хозяйстве. Мы используем это в качестве удобрения. Замечательное удобрение. В следующий раз мы покажем вам два перегона. Ну а пока, до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего хорошего.